Тони, мой старый друг. Чем обязан? Рад тебя видеть, Марио. Я хотел попросить тебя о помощи. Конечно. Что стряслось? Ты знаешь Кухонского? Он совсем обезумел. Он забрал Серегу. Что? Да как он посмел, безумец? Это просто так не сойдет ему с рук. Я поговорю с кем нужно. Мы его закроем. Спасибо, друг. Держи меня в курсе. А это что? Какая-то черная метка. А, это ж моя заставка. Не умеет готовить, но у него есть канал. Сегодня я делаю бургер. Вот надо посмотреть, что там в него обычно добавляют опытные люди. Типа Бургер Кинг, Рональд Макдональд, Фейс. Неважно. Да ну-ка, видос какой-то. Может тут рецепт? Просто сделай котлету и засунь ее между булок. Но знай. Здесь один. Так с рецептом вроде разобрался. Теперь прежде чем сделать бургеры я налью себе пиво. Вы можете налить себе сок или вино или проточную воду из которой конечно если у вас есть родственные связи со всевышним вы сделаете вино. Для котлеты я взял свинину. вы можете взять говядину, курятину, баранину, слонину что-либо. Чтобы сделать фарш, мне нужно подключить свой супер наточенный нож к двигателю от холодильника. Вы можете использовать двигатель от машины, мясорубку, блендер, что-либо. О! Яйцо невозможно раздавить одной рукой. Проверим. Чтобы получилась котлета, я сделаю из фарша фрисби. А вы можете сделать обычный плоский кружок. Просто я хочу сделать вот так. Пока мои фрисби кинут обратно, я сделаю соус. В идеальном соусе для бургера должно быть правильное количество жиров, белков и углеводов. Поэтому я просто закидываю 2 ложки мазика, 1 ложку горчицы и что-нибудь еще. Я думаю, они там между собой разберутся. Давай, давай, кидай, ловлю, давай. А, а, а. Хорошо помойте салат, в нем чего только может не быть. Песок, пыль, птичий помет, что-либо. Листья салата надо хорошенько просушить, поэтому достаньте свою салата-сушилку, закиньте туда салат и смотрите, сколько выйдет из нее воды. В бургере. Не, так дела не делаются? Я решил подсушить томаты сыр. Сыр пришлось помыть, так как я его пару раз ранял по дороге из магазина. Все должно быть как в настоящем ресторане. Сейчас я нарисую свой фамильный герб, который моей семье разработали еще в 1903 году. Ну, там что-то типа этого. Если ты думаешь, что я допил пива и у меня от этого не прибавилось умений, то ты ошибаешься. Соус не управляется силой пивной мысли. Разные напитки, разные умения. Вот допустим это я сделал после того, как хорошенько приложился к лимонаду. А это я напился кальвадоса. Сейчас выпью еще бокальчик и пойду на улицу передвину пару предметов силой пивной мысли. Тони, это Марио. Да, я понял. Прости, но этот кухонский. За ним стоят серьезные люди. Мои руки связаны. Я понял, хорошо. Спасибо. Алло, Том. Можешь мне назначить встречу с